Всем привет, друзья! Мы продолжаем наш Resident Evil. У нас идет новое дело называется Негерой. Мы остановились как раз на этом моменте. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. У нас ä, загрузилось не в стандартном месте, где вот где обычно. А вот у него произошло автосохранение, и мы вот сейчас потихонечку проползаем вперед. То есть нас тут как раз завалили три турели, стояли. Надо понять, что с ними вообще как делать. Может гранату в них бросить или еще что-то, я уже даже прям не знаю. Причем на этих тварей турели не реагируют. Это прям, я не знаю, это спри... несправедливость какая-то. Так, как. А, господи, я, наверное, просто тупо не в ту сторону. Дожди. Мы вышли отсюда. Так, нет, чувак, я-то а я не пойду. Все, отстань. Отстань от меня. Я ухожу. Я хожу, все, все, все, все, все в порядке. Я, я просто... боешь, мать! Сука какая, а? Сука какая. Правильно, правильно, расстреливай их. расстреливай. Я покажу хочу. Нормально там за мной идет. Ладно, давайте мы тут на картах будем поползаем немножечко слегка. Жопы по земле повозим. Ну, чисто это, чтобы выжить. Так, ты... точно, ты же этот самый. Ты же этот самый. Эй, лег дальше эй, эй, эй, ударить тебя можно было ударить ты же качался стоял тебя же укачивала тебя качала давай открывай проходим дальше так куда нам куда нам куда нам куда нам сейчас надо сообразить о патроны пистолета это хорошо это хорошо блин их еще тут развлечи. тут просто вот все все в таком виде что попробуй различить. еще то где находится так, ты кто? Ух ты, ё моё, чувак, ты где потерял свою голову? Он взорвется сейчас, взорвется, да? Ну давай, взрывайся, да? Ну это мы все знаем уже, это мы уже все проходили, мы уже все это изучили. Опять они. О, штучки, штучки, штучки. Вот, отличное лекарство. Так, патрончики. Ой, не хочу, не хочу с вами связываться, просто не хочу. Черт, вариантов нет. Ты какой? Ты нестандартный. Вот тебе. Третья пуля. Все, у меня больше нету. Нормально прошел так насквозь. Тихо, тихо, тихо. Бей. Все. Все нормально, держимся, держимся, держимся. Блин, а-а-а, все прут-прут, и прут-прут. И а куда мне идти-то? Мне же не туда и надо, да? Блин, вы меня достали-то, а? Итак. Да ударь ты его, е-мое! Он же качался. Ну, качался, живить, он, он! Качался! Ну, качался, живить! Я же видел, что он качался. Ладно, соображаем дальше. выхрамываем. Лечимся. Аккуратно смотрим, чтобы не было турелей. Так, это плохой у нас. Это вот который неуязвимый. Сейчас мы тебя... Тихо... Оп! Нормально. Так, дальше. Куда нам? Тут у нас коробки. Пойдемте к коробкам. Это все нам надо? Так, меняем. О, отмычка. Монетка. Как хорошо. Привет. Вылетаем просто вот с удара. О, еще что-то есть. Ог оглушающий гранат тоже хорошо. Блин, мимо. Оп, попала, попала, попала, попала. И вали. Отлично, хорошо. Смотрите, как действует все. Зато собрали чуть больше, чем в прошлый раз. Даже монетку нашли, и то хорошо Еще одна мразь Тихо, тихо, тихо, ты не туда бьешь легко Вот так вот А, у него легкое такое быстрое покачивание Он качнулся и все Это эти долго равновесие ловят Так Туда мне получается, да? Да что ж ты не попадаешь-то Тихо, тихо, тихо Не всегда, блин, понятно. То ли он идет, то ли он шатается. Здрасте. Так, все, открываем следующий дверь. Не поняла. Да, откуда еще взялся? Они респавнятся и респавнятся просто вот толпой. Турель. Спокойно, проходим мимо. О, вот и выход. Наконец-таки. Ура! Так, открывай. Ох, -мо. Так, чистый воздух, всё. Выжили, кое-как выжили. Так, у нас осталась последняя дверь, получается, правильно? Так, что мы можем выложить или что мы можем взять? Сейчас быстренько изучаем. Так, во-первых, мы... Нет, монеты мы сейчас э, используем. То есть это, получается, наше основное место пребывания. Раз тут еще монеты нам дают. Давай-ка, монеты мы сразу... Чтобы жизнь увеличить, жизнь навсегда. Раз, монетка пошла. Ну, господи, давай, два, монетка пошла. И последняя давай. И вот сюда вот одну мы сразу вставим. Просто чтобы она у нас не мешалась. И вот тут была уже более приличная цифра, там 4 монетки. Это уже не так сложно, как 5. Правильно, правильно. Так, это мы взяли. А мы использовать это надо? Это что? Стероиды. В большинстве максимально действуют бессрочно. Да. Пожалуйста, воспользуйся. Так, мы сразу этим воспользуемся. Что у нас еще? У нас гранаты, отмычки. В принципе, места у меня хватает. Так, сейчас Немножечко поправлю. Так, места у меня хватает. Это хорошо, это радует. Значит, пока мы ничего не выкладываем, мы сохраняемся. И бежим дальше. Так, да, бежим дальше. А у нас осталась вот эта вот дверь. В темноте мы теперь видим можем. Визор все у нас есть. Все, что нужно, мы имеем. Вот-вот-вот-вот-вот Вот я как раз, получается, на эту херню наступила И она мне два раза взорвалась под ногами Об этом Об этой фигне нужно помнить Потому что это Ой, еще одна монетка Прекрасно Мы можем даже, в принципе, сразу сейчас забежать И эту монетку закинуть чтобы, Ну просто она, чтобы не занимала лишнее место Хотя что-то мне подсказывает Что остальные монеты как раз вот в этом месте в, За этой дверью и ждут нас Давай, сейчас. Вот, вот, вот она. Все, бежим. Все, бежим обратно. Монетку мы скинули. Там теперь нужно найти сколько? Три монетки, получается. У нас будет быстрая перезарядка. И мы будем большие молодцы. Ее тебе тут вообще устроил. Значит, тут будет проблематично забыть о том, что тут есть мины под ногами. Потому что они тут везде. Просто буквально. Тут нигде ничего нет, точно. Так, вот тут что-то есть. О, отмычка нужна. Да? Да, смотрите, нужна отмычка. Так. Э, пули. Отлично. Так, это у нас э, пули для пистолета. Сразу мы их вот так вот. Все. Все перезарядили, если вдруг что, есть чем стрелять, есть чем убивать вот эту вот нашу плесень белую, которая не убивается ничем. Кроме этих грёбаных пуль. Так. Нормально. Так, еще две штуки. Ну, я думаю, мы сможем так проскользнуть, чтобы пули не тратить. Да? Да, прошли. Что это? А, это наебалово. А это специально наебалово. Поняла. Так, теперь нужно быть вообще прямо очень аккуратным. Потому что из-за визора вот это вот я увидел только из-за кнопочки. Из-за горящей лампочки. Чуть не подорвалась. Однако опасненько. Так, ну... Как у нас тут, чё? Оно все обклеено просто желтым, а жёлтый, как правило, означает, что что-то... Так, закрыто, значит, толкаем. Жёлтая означает в резике, что это можно использовать. С этим можно взаимодействовать. Здрасте, здрасте, да свидасы! Сука, взорвался. Камикат загребанный. Ну, пошли. Дальше. Так. Ага, вот он бдит за мной Или это динамики? А, это динамики Мне показалось, что это камера Так, тут, видимо, это загадка какая-то Я так понимаю, да? То есть мне нужно разбить вот эту вот дверь Вот эту вот дверь Там шарики, смотрите-ка Там шарики Тут ничего А. Ну, то есть, синяя мы тоже можем двигать, но это такое второстепенное что-то. Давайте сейчас подумаем. Она же ведь тут, тут нигде ничего не поворачивается, правильно? То есть, у нас есть только два варианта. Нет, у нас есть только один вариант. А, нет, два. Мы же ведь это можем толкнуть? Да, смотрите-ка. То есть, мы вот это вот отодвигаем сейчас. В другую сторону сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Давай убирай. Убираем вот это вот. А, ломаем, значит, вот это вот. Так, сломали и теперь... Вон ту вот ломаем. Меня уж, что, уже кто-то бьет, что ли, не пойму? Ко мне уже кто-то пришел? Что? Почему? Кто меня... Кто по мне двинул? Так, ну пойдемте сюда. Первым делом, мне интересно, что здесь. Все это уже отодвинуть никак нельзя? Ну тут дверь. Открываем дверь. Проверяем. Ага, тут вот эта хитрая Морда. А тут что? Так, патрошки, инъектор. Это хорошо. Так, что дальше? Что, что, ты мне еще предложишь, игра? О, -о, О, ключ с из изображением клоуна. Все, теперь мы можем открыть все эти двери, я правильно понимаю? Привет. Да, покидосы, покидосы. Все. До свидосы. Теперь мы значит. Давай, уже, мать, как же вы надоели-то? Маленькие срани! Дэ... Все уперся вот в эту вот штуку и никуда не идет, блин. Так, в голову есть. Все. Да, все, и с патронами все. Ладно, берем дробаш. Мы вроде бы дробаша набрали, нормально. Ой-ой-ой, сейчас, подожди, подожди, подожди. Подожди. Хотя, в принципе, нахера мне тебя убивать? Я могу обойти. Еще тратить на тебя вот эти вот редкие вообще патроны. Блядь, это херня. Так. Открываем. Ты же и забрал обратно этот ключ, правильно? Ну, пошли. Проверяем, что у нас тут. Ага. Это мы сразу к концовке идем, или как? Так, это мы обойдем вот так наискосок. И вот это вот так наискосок. И вроде даже не взорвались. Приятно, приятно. Эй, you okay? Эй, все в порядке? Держись, I'm я иду. Coming. Это мы вот этому говорим, да? Ну, он не выглядит как человек, у которого все в порядке. Так, тут... Тут главное ни на... ни на что не нарваться. Так, садимся. Поползли. Так, аккуратненько. Проход вот тут вот вижу. Так, ну тут вроде безопасно более-менее. Так, спрыгиваем. Проползаем дальше. Вот так. Вот так. Вот так. И выходим вот сюда. Ну я боюсь, он все. Это труп. Просто туп, тупо труп. Маркез? Маркез? Ой, зря ты так, Крис! Старина! The... Чё за... <samples> Пора помирать, Крис! Fuck. Твою мать! Ахахах! Dura… Oh, Правильно закройся товарищем! Мы ч, мы сдохли? <как> <как> <как> так, то ну мы взяли ключ с, с видом клоуна. Может быть, нам нужно сначала не в эту комнату, а в другие? Hey, you okay? Нет, ну... Hang on. I'm coming. Нет, я не иду. Я иду в другую сторону. Или подожди. Или есть какой-то другой способ? А что если? Не работает. <смех> Ладно, давайте тогда за... попробуем зайти в другие комнаты. Потому что в этой я как бы... Не, я, конечно, я еще раз попробую на всякий случай, чтобы Эй, okay? по 30 раз туда-сюда не coming. шататься. То ну, смотри, тут есть либо к нему, либо к двери, да? Я правильно понимаю? Нет, я, конечно, попробую. Мне не сложно. Так, ну тут путь один. Сюда, сюда, сюда, сюда. Так, потрошки берем. Да, тут слушай, тут путь один пап, получается? Или подождите? Ты не пролезешь туда? Ты не полезешь? Ну, тут да, тут получается без вариантов. Ты подходишь к нему, и он просто тупо тебя взрывает. А вон там, он, смотри, что ты есть. Подождите. я смогу обратно забраться? Э, походу нет Ладно Сейчас я еще раз зайду Посмотрю просто банально, что там Мне показалось, что там что-то есть Сейчас Сейчас, скажу, сейчас покажу, hey, что okay? Hang on. А, нет, значит показалось А я могу их обезвреживать так, вручную? Ага, хер там плавал 30 раз уже обезвредила нет, не могу. Ну, значит, вариант только один остается. Это идти в какую-то другую комнату с клоуном и смотреть, что там. Может, там есть ответ на вопрос, как это, блин, херню пройти. Потому что как бы с... мимо лазеров я могу бы там просачиваться. Это как бы не сложно, это не проблема. Но это проблема, когда потом лазеры все наставляются на тебя и все дружно взрываются. Лумская морда-то, а. А тут что? Так, ладно. Давайте вот реально. А, я, я, я уже и не выйду, да? Я уже не выйду отсюда. Как бы тут все. А это вообще тупик у нас получается. ха ага ха ха это у нас получается тупик, я не смогу уже ни в какие другие места проходить. Да, это получается единственный путь. Вот есть еще вот этот вот вариант. А, мы тут были, да? Я не знаю, а как, как, как пройти вот эту херню? Вот это мы... Как раз вот тут мы взяли ключ. Ой, нет, иди нахер. Иди нахер, я не хочу с тобой связываться. Просто не хочу, не буду, нет, не заставишь, ни за что. Так. Надо как-то, как-то с этим справиться совсем. Что-то я вообще я реально не догоняю. Может быть, надо, знаете, что сделать? Сейчас есть такое маленькое предположение Сейчас попробуем его осуществить, смотрите Раз Вот это все взрываем К ебени-фени Я это делаю для того, чтобы можно было Максимально далеко отойти От, от, от двери ну, это как, я не знаю, просто попытка. Так, теперь отходим. Сейчас, вот это вот взрываем. Э, откройся. Ага, хер вам не даст. Открой нормально дверь. Короче, он мне не даст. Но надо именно вот, да, вот, повтыкать. Что надо сделать? Или их нужно в, в какой-то последовательности э, взорвать, я не знаю. Блин. Блин. К нему же можно подойти, нажать F, и тогда все начнется. Точно! Вот, и мне не показалось, что тут действительно есть вот херня. Сейчас мы на вот эту вот поломаем. Вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот. Вот, да, вот, блин, а! Конечно, да-да-да. А вот теперь можно, да, подойти, нажать F. А он и даже и самый, и без F. Эй, hey. эй, hey, hey. hey, ты еще с нами? <рых> да, это ты, спасибо. Я уже был и решил, что нас тут бросили. <рых> это точно тот чувак, а имя которого ты назвал? <рых> Наверное, можно пройти здесь. Ты аккуратней, аккуратней. Аккуратней. Этот Лукас просто псих. Даже не знаю, кто хуже, он или эти твари. Так, я отойду подальше, подожди. Все, все, я готов, открывай. А, что, нормально? Ты не взорвался? Странно. Ладно. Гляди-ка, мы можем подняться туда. А что на тебе... А, вот ошейник на нем. Твою мать, ничего себе шуточки! Ай, сука, убери от меня! Козлина. Лукас, мать твою. Не знаю, как тебе Кристофер, а мне до смерти надоели эти игры. Потому что ты проигрываешь. Лукас, три человека. Из-за тебя погибло трое моих лучших со солдат. Сейчас я положу этому конец. А я так не думаю. Через минуту мертвых солдат будет четверо. У тебя ничего не получится, а потом ты умрешь. умрёшь. Козлина, козлина. Так, у нас тут проблема Крис, мы в курсе Верите центральную перчалу И жди дальнейших инструкций Неподведи меня Короче, так Все, отлично, отлично Мы почти, почти, давай да? Сюда Ааа, бежим, бежим, бежим Аллилуйя Ну давайте, подходите Аллилуйя! Хэ так, пробегаем просто мимо, ну и в жопу. Я не хочу тратить на них. Ой, там этот камикадзе побежал. Так, открывай, открывай, открывай дверь, открывай, быстрей. Давай, давай, давай, давай, давай, давай. Так, выбегаем. Так, а мы сохраниться можем? Крис, хорошая новость. Найди запечатку первого отряда. Сделай неподалеку видны емкости с жидкостями. Попробуй обезвредить бомбу, заморозив ее. Где эти емкости? В зоне на рабочем участке. Пройти через красную что-то там. Так, давайте мы на всякий случай сохранимся. Через красную дверь, она сказала. Вот тут вот, да? Чер через тебя. Давай, давай, давай, давай. Так, в складском, она сказала, да? Ну, тебя в жопу. Ну, тебя в жопу. Так, это получается дальше. У нас... Это на лифте проехаться. Где вот эта вот тварь непонятная? Которую хер знает, как уничтожить. Я так понимаю, мне дается время, чтобы ее убить. Ну, или побегать хотя бы от нее. Я не, не, не знаю, что мне предлагают сделать. Так, сюда мне надо... Блин, она мразота. Нет, я не хочу на тебя по эти тратить. Не хочу. Но я на всякий случай их возьму. Так. А, стоп! Тут же это самое. Точно! А, дверь с клоуном. Где-то здесь. А, вот она. Вот она, вот она, вот она, вот она. Так, твари от меня вроде более-менее отстали. Я должна успеть вставить ключ. Да, конечно, и выстрелить в дверь. Так. Бля, хомуха. Нет, я мимо пробегу. Просто пройду мимо. Я не хочу на них тратить патроны. Несмотря на то, что их у меня 8 штук аж целых. Так. Кто-то тут еще. Находится за этим помещением. <Служили> Вон он! ай яй яй яй Блин. Ешь дерьмо и, и сдохни. Зашибись. О! <Служили> так. У нас здесь пара гранат. Гори, мразота. гори, тварь. Бежим, а, да, да, да, да, да, да, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим. Ай, зацепила, зацепила. Мне бы обычную гранатку бы. Обычную бы гранатку. Обычную бы гранатку. Быстро сейчас меняем. Вот так вот. Я сказала, меняем. Давай. Тё, твою мать. Он а пока поменяет этот, <смех> <смех> Блять. Еще и эти твари бегают. тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо, тихо Так, все, берем гранату. Где это падла? Где это падла? Где это падла? Прям под ноги кидаем. Еще На, жри говно, тварь! И сдохни. Как завещал Лука, блять. О! Так, отбегаем, отбегаем, отбегаем. О, и он побежал, и он побежал. Не надо! То есть кидаешь гранату, потом подходишь и начинаешь его мукузить. Да что сдохнешь-то? Что такое тяжелый-то? Так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, А что у нас тут? Нет, чтобы гранату дать. Нет, чтобы дать гранату. Так, быстро. Да ты мать! тяжело давай нормально <связь> да. он горит твари еще тут бегают вы горите все горите о, -о, -о, -о что-то лежит что, у меня, у, меня, у меня опять все кончилось? Чем мне в нее швыряться-то? Запило. <звы> я думал, сейчас я по-хитрому буду выглядывать из-под машины. <звы> <Что> <звы> эти твари? Е-мое, -мо! Так, ну я, в принципе, более менее поняла, как его убивать. Жаль, гранат мало. Прям печаль-печаль. Это прям боль-печаль. А вообще нужно его убивать? Такой вопрос интересный сейчас. Так, ну это по-любому да, су... Так, да, уберем вот эту вот оружку. Сейчас. Берем вот эту вот. Меняем гранаты. Вот это огромная проблема вот сейчас. Замечательно. Да, по, по меня, пожалуйста, вот схватит. А-а-а! <if you're in Finish> все. Так. Сейчас надо подготовиться слегка. Так, дробаш это хорошо. Дать мне гранат побольше, желательно. Так, лекарство. Замечательно. Ну, вроде мы. Вот еще тут что-то лежит. Так, ну тут мне надавали патрон для дробаша. Видимо, именно дробашом надо эту тварь валить. Вот он азот. А мы тут можем забраться, прям по, по ней, да? Нет, ни хера не можем. А вот тут. Вот и тут не можем. Блядь. Даже поизучать ничего не дает. На, тебе тварь. Подбегаем, подбегаем. Бьем. Ага, это значит, нужно ждать, пока он встанет. Еще встанет, он должен встать. Тогда бросать гранату. Вс, поняла, как это работает. Ну, вставай, мразота, давай! Мы это разрушить же ведь не можем, забраться тоже на эту херню не можем Где он там? А, она выпускала тварей! Давай, быстрее, быстрее, быстрее. А, нет, нет, нет, уже все. Может, вот этими патронами его валить? Может поможет? Нет, не помогает. Не помогает, не помогает. Видимо, только дробаш. Ты возьмешь? Нет, дробаш. Тихо-тихо-тихо. Так, о, вроде начал пошатываться, начал пошатываться. Ага. Это, это, это была приманка. <связь> Друзья, я тут побежал тоже. Ставай, Вставай! вставай. Тот взлет маразота Как, блядь, успеть это все? О, что-то у него там сду сдувается уже Еще что-то где-то Значит, что нам надо? Блять, пожалуйста, перекрати это делать. Вот тихо! Твою мать! О! напоминать надо же забили господи это было долго и мучительно это способность позор ну скорее крис ну попробуем получилось сними бомбу пока не оттаяла просто закидай туда вовнутрь Shit. Крис, ты нормально? Yeah, да, нормально, нормально. Ну что, Лукас, остались okay, ты Лукас. и я. Да-да-да. Сейчас мы кому-то уже придем и Лукас? Ладно, может попробуй туда добраться и еще проверить. It. Есть. Так. Ну, берем вот это вот. За неимением лучшего. Так, у нас тут вообще что? Это что? инъекция, у... а это усиленный инъектор какой-то хера себе, хера себе что-то у нас тут усиленное. Ох, это было потно, потно, потно и непонятно, я не могу вот в президенте такие боссы и непонятно что с ними делаешь. Ты вроде в него стреляешь, а ему это похер он как он прилет на тебя и прилет это не знаешь, правильно ты делаешь, неправильно. Вроде бы как бы по-хорошему босс-то должен реагировать. Как-то, что ты дал, ты правильно стреляешь, ты молодец. Сюда, сюда, сюда, стреляй сюда. А эти идут им по барабану, блин. Что стреляешь, что не стреляешь, вообще по похеру. И не сразу поймешь, что надо делать. Так. Мы можем теперь вот сюда ключ вставить, да? А, сохраниться не можем. Замечательно. Надо было сначала сохраниться, а уже потом это. Что это вообще такое? Имана? Это вот реально, это сколько нужно времени и денег. На вот все вот это вот. Чтобы все вот это вот построить. Я же ведь Лукас, получается, строил сам. Вы как бы, вы уверены, вы все еще уверены, что хотите с ним сотрудничать? Вы там как бы, нормально у вас там, нет? <звы> Отлично, мы еще сюда заходить будем. А, прекрасно. Так, патрончики. О, граната. Целый один штук. Так, так, ну это у нас крутые, получается, потрошки. Сейчас мы возьмем обычные. Вот. Визор, включайся давай. Не кажется ли, что-то закапало? Я удивлен, друг мой. Проверим, способен ли ты еще удивлять? О, ну, спасибо, хоть ты, хоть ты свет включил. Спокойно. А тут выход есть или мы вот просто мы вот тут усложены все? Так, я сейчас пытаюсь вот просто грубиться, что мне делать. Они же бесконечно будут вылезать. Или, или конечно. так тебя нужно вот так вот Бэ, у не, у не мешай подожди а дуйте уже не мешайте короче ты все короче нахрен на это не могу ну все нужно нужно отдохнуть короче нужно отдохнуть этот резидент я просто подряд в серии записываю вот короче всё, задолбал он меня и мне уже вот тут вот тут, вот тут, тут да, да, да, да. Так, ну мы вроде бы там сохранились. Ничего страшного не произошло. Мы просто поднялись по лестнице и нас тут загрузили. Вот, в общем, спасибо большое за то, что были со мной, за то, что смотрели меня. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Все ссылочки будут в описании под видео. Так что присоединяйтесь к нам, я буду безумно всем рада. Всем спасибо. Всем пока.